Я Светлана Георгиевна Тихановская, претендент в кандидаты на должность президента Республики Беларусь, зарегистрированная в установленном законодательством порядке Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, официально заявляю. Сегодня, 29 мая 2020 года в городе Гродно, во время проведения пикета в мою поддержку для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь была совершена грязная провокация в отношении Сергея Леонидовича Тихановского, руководителя штаба моей инициативной группы. Он был задержан. Судя по видео, имеет место провокация. Я ответственно заявляю, что пикет носил законный и мирный характер. В связи с этим я требую немедленно освободить руководителя моей инициативной группы, иначе я буду расценивать это как нарушение моих конституционных прав и давление на претендентов-кандидаты на должность президента Республики Беларусь. Соответствующие заявления будут поданы в ЦИК и МВД Республики Беларусь.